Новинки золотого дождя. Поступление осенней коллекции 2021-2022. Осень-зима, золотой дождь. Покажу сумки, которые пришли в осеннем поступлении. Нам производитель предлагает разные цвета, начиная от светло-бежевых, кстати, до черных. Есть очень красивый нелон. Начну показывать на, пожалуй, вот с такой красоты. Так, ниточка. Начну показывать. Начну показывать, пожалуй, вот с такой красоты. Фактурный, красивый, рыжий. Прям вот такой. В отделке шоколада. Очень красивая выдержанная строчка. Как всегда. Ножки. Посмотрите, как. Точно размечена, отстрочена, отделана передняя стеночка. Бока. Три входа. Есть длинная ручка, которая цепляется вот здесь на карабины с обеих сторон. На задней стенке карман на молнии. Три входа отдельных. Итак. Все входы зак закрываются на молнию здесь а, на передней и задней стенке карманов нет а внутри есть кармашек на задней стенке на молнии дополнительный и на передней два небольших кармашка цена этой сумки 2 375 так идем дальше есть сумка из нейлона а, она приходит к нам в очередной раз она всегда продается более подробное видео о ней покажу, вот, можно посмотреть вот здесь там она прям в развернутом виде все показывается рассказывается описание сумки будет внизу на тайминге цена ее сейчас 2,610 без учета скидки моим подписчикам скидка ну, мой номер телефона 8 904 436 0956. Подписывайтесь, подписчикам скидка 10 процентов. Красивый нейлон. Вот в такой модели. И эта же модель есть натуральный замши Просто бомбическая. Нейлон это ткань, которую можно стирать вплоть до того, что в стиральной машине. На морозе она не лопается. Носиться она будет не просто долго, а очень долго. Цена ее 2641. Этой сумки. Есть. Длинный ремень, который цепляется вот здесь по бокам на карабинах и позволит сумку носить на плече. За счет того, что сумка мягкая, она довольно объемная, это стиль хоба, свободный стиль, расслабленный. На задней стенке карман на молнии, плюс дополнительная перегородка, на передней два кармашка. Эта же модель, покажу, здесь посмотрите вышивка, вся переливается, это очень красиво, очень стильно. Прям все это лазер. Очень красиво. И есть эта модель. Покажу в замши. Вот. Передняя стенка замши. Это точно такая же вышивка. Чисто черный цвет. И цена этой модели 4,125. Вот такая красотка. Дальше. Эту вешаем. Цена 2,375, сумка из серой эко -кожи с красивым кружевом. Сезон э, вроде осенний-зимний, а цвета как продолжение лета-весны. Кстати, есть очень красивые цвет этой Тюрбаны. Цена Тюрбана 1100, можно подобрать к черному пальто или к барду. Но неважно серый цвет очень со многими цветами сочетается, к пуховику даже если есть желание, есть интерес, могу по видеосвязи помочь подобрать сумку, пуховик. Это будет бомбически. Девчонки, стиль – это наше все. Можно за малые деньги выглядеть просто изысканно. Подобрать какие-то небольшие красивые сережечки. Это не обязательно золото и серебро. Те, кто носят или не носят, все мы разные, и всем нравится абсолютно разное. Всегда можно подобрать то, что нравится и подойдет вам. число. Вот такое красивое кружево. Оно прям фактурное-фактурное. Вот так покажу на камеру. Вот. На задней стенке карман на молнии. Ручки длинные. Позволят сумку носить на плече. Три отдела. Три. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. И, э, два входа закрываются одной молнией, а один дополнительно закрывается как сейф, для того, чтобы можно было спрятать что-либо на молнию. Так, показываю новинку в новом материале. В таком никто из наших российских производителей пока не шел. Смотрите, какая красота. Видите, фактура это прям не выстроченно, это прям на эко -кожу. Смотрится просто обалденно. Цена ее 2-300. Это шопер. Легко садится на плечо, легко сядет на куртку, на пуховик. Будет смотреться одинаково красиво, как с курткой, так с шубой. С длинным, с коротким, с плащом, с чем угодно. Стиль сюда подойдет абсолютно любой, можно не заморачиваться. Внутри, на задней синтез карман на молнии, да, вот такие ножки. Ручка средней длины. Чем хороша эта модель, нет лишней фурнитуры, нет заморочек. И это, в этом плюс. Это минимализм. Это сейчас очень модно. Это смотрится всегда выдержано и дорого. С такой сумкой, если вы даже пойдете в летний сезон, в а весенний, вы все равно будете выглядеть интересно, потому что это смотрится модно, стильно, дорого. Очень важно аксессуары покупать модные, потому что, несмотря на то, что вы одеты в не новый пуховик, если на вас какая-нибудь интересная шапочка, и если у вас в руках красивая сумочка либо на плече, я вам точно говорю, что внешний вид сразу меняется. Отношение меня к себе меняется. Даже не только там по отношению, что остальные на меня смотрят иначе. меняется очень многие вещи. Внутри два отдела, два. Карман на задней стенке. И два кармашка на передней. Вот такая большая сумка. В нее войдет легко папка. Так, покажу еще Нилу. А, показывала как-то в одном из видео вот такой шопер в красивом гобелине. Его цена 2,200. Кстати, цена еще старая. Сейчас цены выросли. А в Нилу не такой шопер пришел. А, он еще, еще по той цене. 2,100. Кстати, чисто черный Нилу. Черная сумка. При желании, если не хочется носить вот эти вот кармашки, дополнительно кошелечки, они отстегиваются, их можно потом пристегнуть куда угодно, где угодно. Вот такая моделька в описании, кстати, если захотите. Вообще, в принципе, давайте покажу, что там внутри, потому что иногда возникают вопросы, почему они рассказали. Сюда тоже войдет легко формат папки, тоже шокер. Здесь карман на задней стенке, еще один карман, перегородка. И еще один кармашка, два кармашка на передней. Вот такая вот красота. В общем, есть он в черном нейлоне и есть а, в красивом крокодиле, как зверюга, знаете, такая. А -а -а. Страшная, опасная. Так, две сумки из нейлона, абсолютно разные по своему направлению и абсолютно разные выглядят. Смотрите, нейлон-мешок на одной ручке. Сколько же у него карманов. У -у -у. Смотрим. Один карман рабочий. Второй. Третий. Так, на передней стенке. Четвертый. Вот такой здесь котик. Но при желании, если кому-то не шибко нравится... Все это на карабинах можно стегнуть. Хотя я бы не рекомендовала именно в этом и цимус. Двойные бегунки на молнии. Сумка легко садится на плечо. Прям легко. Внутри. Сюда легко войдет формат. А4. Очень плотный подклад. Показываю близко на камеру прям вот он. Качественный, прям плотный. На, на передней стенке два кармашка, у второго отделения карман еще внутри, на задней стенке. Вот такая вот красотка. Цена ее 2,100. Для сумок такого формата это недорого. На просторах интернета такие сумки продают по 5. Я свидетель. Есть вот такая модель. Она была у нас в сером, нелуне. Сейчас она в красивом черном пришла. Посмотрите, какая благородная вышивка. Это желтый бронза, черный лак, вышивкой серый, основа черный нейлон. Очень красивая сумка. Блана в сером. Ручка на карабинах. На задней стенке карман на молнии. Вот такое дно. Вот такая красотка. Внутри продублирую, потому что видео там уже куда-то давно ушло, убежало, где-то внизу. Карман на передней стенке и два внутренних кармашка на передней. Вот такая красивая сумка. В общем, вот такие новинки. Это не все, конечно. А, пишите уже. Пишите модели, которые хотели бы посмотреть. С удовольствием вам их покажу, расскажу. Ваш солнечный эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Не болейте, пожалуйста. Живите долго и счастливо.